Сикинс Альфа Металлик – это декоративное покрытие на водной основе с металлическим эффектом. Поверхность отражает свет, делая помещение эстетически более привлекательным. Чтобы добиться этого эффекта, необходимы инструменты, оборудование для распыления предпочтительно низкого давления. Материалы – декоративное покрытие Альфа Металлик, по желанию защитное покрытие Альфа Клер Кот Сатин. Этап 1. Подготовка поверхности. Убедитесь, что поверхность чистая, сухая, очищена от пыли. Поверхность должна быть гладкой. Для новых или хорошо впитывающих поверхностей используйте соответствующую грунтовку. Применение грунтовки того же цвета, что и декоративный материал, способствует лучшей укрывистости. Этап 2. Нанесение отделочного материала. Разбавьте альфа-металлик выбранного цвета водой до 10% от объема и хорошо перемешайте. Затем нанесите на поверхность. Предпочтительно наносить покрытие альфа-металлик распылителем в два слоя с промежутком в 30 минут. На структурированных или небольших поверхностях можно наносить альфа-металлик кистью или валиком с коротким борсом высыхание 4 часа. Внимание, по желанию, для улучшения устойчивости к истиранию альфа-металлик можно покрыть слоем альфа-клерку от Satin. Внимание, используйте распылитель или валик с коротким ворсом. Альфа-металлик подойдет тем, кто хочет изменить образ своего дома, придать ему особую атмосферу хай-тек, не желая ограничиваться традиционными эстетическими решениями. Еще раз об основных этапах. Инструменты. Оборудование для распыления предпочтительно низкого давления. Материалы. Декоративное покрытие «Альфа-Металлик». Дополнительное защитное покрытие «Альфа-Клиер-Ход-Сатин». Цикл нанесения. Два слоя «Альфа-Металлик» с промежутком 30 минут. Высыхание 4 часа. Дополнительно один слой «Альфа-Клиер-Ход-Сатин».